Здравствуйте, с вами Руслан Нагарнюк и Школа Боя В этом уроке мы покажем более продвинутую версию, темы, а до начала разные продолжение, только в борьбе. Первое упражнение – это поиск своего броска. Мы начинаем бороться с партнером в первый раунд. Я борюсь просто, обычно, ищу как защищаться, как нападать, а мой партнер… Старается искать свои броски и запоминать, что у него хорошо прошло. Идеально, когда он сможет найти с этой стоечки левой рукой впереди бросок э, плечевой пояс э, или воздействие на ноги. И с этой же стоечки тоже верхний и нижний бросочек. Вот, если у него 4 есть, это идеальный вариант. Запоминает их и потом уже прокачиваем мы в следующих упражнениях. Итак, пояс своего броска. Следующее упражнение – это борьба одним броском. Один из тех бросков, которые вы нашли, вы начинаете только им бороться. Партнер как хочет, так и борется, но в основном он будет защищаться. Ваша задача будет делать какие-то отвлекающие действия и свой бросок. Снова, отвлекающий и свой бросок. Вы бросаете до тех пор, пока партнер не найдет эффективную защиту. Когда он найдет защиту, мы будем делать следующее упражнение. Я набрасываю. Уже потихонечку начинает находить ключик. Уже нашел. Уже, как бы, вместо того, чтобы он сразу колено сейчас повернул немножко вперед, мне уже сложно бросать. Но ничего. Как бы мы Доработали до того момента, когда партнер уже нашел ключик против моей атаки. Следующее упражнение это заходим на один бросок, но переводим на другой. То есть мой партнер, после того, как он нашел ключик против моего броска, вот у меня был бросок, и он сейчас нашел ключик, он немножечко отвернул колено, я уже не могу бросить. Я захожу одинаково, но продолжаю уже по-другому, в другом направлении, чтобы он уже был упал. Начинаем бороться обычно, я захожу на этот бросочек меняюсь. Захожу Оп. и меняю. Здесь фишка в чем? В том, что я тяну его вперед, он упирается, я перехватываю и толкаю в другую сторону. Заход одинаковый, но продолжаем разные. Заход на один, бросок в другой. Следующее упражнение это чередование вот этих двух-трех приемов, которые начинаются одинаково. То есть, например, первый бросок у меня был вот я бросал партнера, я его вот так затягивал. потом у меня был такой момент, что я затягиваю он упирается, я прихватываю и толкаю его туда. То есть я могу один раз потянуть так, один раз бросать, сразу же завидно. Сразу же откровенно. И был еще момент, когда я бросал его по цепам, тоже тоже крепком пяточки. И вот сейчас вот этих 2-3 приема я уже борюсь, и я уже пробую. Ага, я как бы потянул, бросил, или сразу же начинаю бросать. То есть ищу чередование. И он, естественно, тоже будет немножечко теряться, с каким броском я атакую, как ему защищать. Первая ошибка. Когда стоит задание бросать и искать свои броски, то здесь очень важно запомнить, какие броски прошли. Это 2-3 броска, их надо запомнить. Бывает что часто, что бросает, бросает, а потом спрашиваешь ученика, какие у тебя броски прошли, а он вспоминает, да не знаю. То есть бросал, но не запомнил. Вторая ошибка. После того, как нашел свой бросок, то важно свой бросок максимально прокачать. То есть бросать им своего противника или партнера до тех пор, пока он не начнет защищаться. Только потом начинает искать как бы, выход из этой ситуации, из этого ключика, который он нашел. То есть потом бывает такое, что нашел бросок, два раза бросил, партнер летит, а он уже переходит на какой-то следующий. Нет, бросаем до тех пор, пока он четко не начнет защищаться. Это была ошибка. Следующая ошибка. Вот вроде начал бросать, бросает. Партнер находит ключик, начинает защищаться. И я уже не. не у меня например, не получается его потянуть. Он защищается. А ты все-таки с силой начинаешь когда-то бросать и. Ну, не получается. Надо искать легкий выход. То есть, если там тянешь сюда, не получается, то и ищи там, в другом направлении. Там, или туда, или сюда. Легко тогда упадет. То есть, ищите легкий выход из этой ситуации. Этот подход, он заставляет вашего ученика видеть бой. Не только сейчас, но и прогнозировали, какой он может быть потом. Второе. Вы максимально используете свою технику. То есть, бросили партнера. Продолжайте. Бывает такое, что одним броском можно выиграть весь бой. И не надо даже что-то там другое придумывать. Следующее. При отработке одного начала разного положения у ваших учеников начинает отрабатываться широта подхода к борьбе. То есть они четко начинают понимать, какой бросок может выйти из какого предыдущего вашего. То есть они начинают связывать техники и видеть противодействие. Тянут вперед, бросаю назад. Толкаю, бросаю вперед. Ну и вот такие взаимодействия. То есть, главное может быть преимущество, это такого подхода. Это то, что ваши бойцы, борцы будут а, ну, более грамотными в самой борьбе. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения или замечания, пишите в комментариях я с удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.